Всем привет, меня зовут Макс Риск, и я в Google Chrome не могу зайти. В Google Chrome. Это пазлов, да? Вот просто нажимаю, не могу зайти. Не знаю, я хотелось с кем-то поиграть и записать ролик. Он прям только что зашел. Я не знаю, что с этой Google Chrome делать. Не знаю, все интересно, Макс Риск. Новые карты, новая информация. Ух ты, баланс справа. Правда, правда. Смотрим на баланс, друзья. Прямо сейчас. А что такое сегодня деньг какой-то вообще не тот. Там пишется, что звук, а браун нет. По-моему, Что-то так еще И сейчас дискорд. Искать с ним. Там сказал, сыграем один на один. Посмотрим на его скил. Он, конечно, прокачанный сейчас мы расскажем вам все свежие новости игры. Наверное через БК заходим, а у нас можно отключить. И, и как-то прям растяжка. По ну, ладно, понятно с вами. Замак ведьмин. я кое-что мог купить, кстати. Как думаете, что не купить? Пиши об этом комментариях. Но говорят, буквально уже замок ведьмин. Вот он. О! Давай 3 в 3 или 4 3. 1. 1. Ну, и все я тоже кидаю. Так, а я сейчас знаю кто я пособираю а, сейчас, блин, Как а, блин, хотя там пособирать не, не дает. А блин, принять, блин. Это как я раньше, О, закрываю. У тебя есть ДС? Не знаю, кому пишет, но ну ладно, подожди. Ой, ой извини, Тино. О! Так не Все прям красные, И рож рожевые, оранжевые. клан тебя придет выпить газ. Ты мне... Ладно? Ну, на чем? Ты искал вост. И ну, сейчас... Что такое время? О, мой год, меня бог. Oh Кто-то меня погнал Кто у 108 кубов у меня 1700 mm. ну кто это такая выигралиста возможно что мальчик <смешно> конечно не больше кубочек меня чем я думал так, 300 больше воев не понятно что пока что не больше берем всякие блин на я там указал что я беру а чему а ну два месяца не я хочу выиграть а, нажимайся на кнопку. Что такое? Как Google Chrome лагает? Да блин, где поставить там эм, статистику, мы вместе, но потом после катки посмотрим. Сейчас сыграем обещанную игру, 3 на 2. Я думаю 1 на 1, ну ладно. убивайте сразу два против 1, видно ли классно. лагает. Ротоиск подпишите, строй там. Не, спасибо. Я не хочу... А. а я не хочу делать. Лайк подписка, что вы не просто одну ролики. А, кому с вами должны ключи-ключи войск а? отпустить, да? Самозащит. Я не тоже не рал обязательно... 5. Сбор меня Храня нашего вас плышник я на это знак, что я должен копать быстрее и базу строить еще быстрее. Ну и давай. давай, проверь там хоть. А он еще пса. Давай кусай их всех. Давай. Не, я хочу деф вверх, он там защиту поставил. А, сэкономим. Ладно, войска я не хочу потратить идите обратно, ладно. Ну слышите, вы не обигали меня не слушаться? Нет, надо не слушаться. Лично капец. Это позор. Позор наш шоколад. Пусть да. Ой, господи, с этим. Как мы укусают? Ты уверен, что это тащит? Что че будет. я не знаю на что я решил ну ладно давайте например казаром по быстрому давайте камесин пехот идет туда вот я разбираю два базы две базы буду разбирать развивать а вы на одну базу разобрать да зачем он две да ну слишком сейчас вы чуть все, все, все четком также сети кал карты круты все один на один балл. <плых> а блин, что ж такое, вот такие близко друзья близко Что ты он тут, скорее всего, начало забыли Ниндзя, блин, такой. Ты же брат, не пил? Это твою магнитолу ремонт быстрее сюда друзья я теперь уже не знаю но реально он тачек страх блин друзья еще не лагает, а что твою же магнитолу что происходит давайте с ним шо шо шо заколебал войска обратно сюда не и... прыгаем желательно ты да, твою же ты меня получишь а ну иди сюда Давайте, задний удар. не жалко построить еще один, но тебя задний удар будет ждать очень сильно. Люди, ну что ж, вами такое. Давайте, люди. Так. Что ж такое, а? Не сушится не так уж и реально Что там, по-моему? Да что бы было? спекта не луй лов... проводить без ма заколебал пошел вон, давай борби одного слышь а ну иди сюда Ты можешь так легко уйти от максимум не сколько сколько зим а ну иди сюда идешь на ще ворублю это боюсь там пошел это за полипал да будешь ты салют что управлять, чё произволу. Странные они на парни, блин, странные. А блин уж а такое. Спокойно, спокойно. Дайте подумать так. Так. Во-первых, дайте меня выжить. Во Вторых, произвёл точку, можно собирать толпу. В Третьих, все сюда. А блин уж а такое. Я не хочу нападать бродить сами ходить. Так так то с ума сошли? Я о не говорил. Быстро стройки там свал пройдет, так все, может хватит с собой. Эх, Призываем. шо, шо? Да блин, ну, ну кто тут ходит? Ходит, ходит. Это мой? Да думал ну, это, конечно, ну, парники. Во-первых, я это вообще не сделал, я А казару не подстроил ёл, ёл, вы что приспортили мне жизнь? Какой бардак, так тяжело что ли? Вот это вот такой немножко. Тяжело мне сейчас сказать, согласен. Горлки. Да блин, давай же магнито что? Берет всех моих войск? Слышите меня, отступайте дфайти стат, ч ты вы ч хоть сдохнуть и сдыхайте? Да блин что ж такое с вами какая армада пошел корма так чипсы давай так кто кого вы файди как-нибудь Давай, на. Та да, блин! Синий изучий день согласен! Не нагляд Знаю! Нормада! Нормада! Он у всех окружил! Налево на гор тут у, -у. -у. нас! Блин что про Нет. <смех> я только базу построил. <смех> Пришел. Разрушил нормально вообще. А ну иди сюда. Меня не хватает ресурс, как уже на сборники нападают. О oh Ладно. Я еще с ними уже не хочу играть. Обидно вообще. Не понятно из-за чего. Вот эти самые сильные но у меня уже ресурсы кончаются, в чем я же не такой бессмертный тем более у меня уже капец ресурсов ну, ладно, ну, ладно. Что будет. барбара куча барбаров уверен что мы затащим да, не очень Да что за позов не команда слышь бортлочку не на это как а взрывалки сейчас выровню врага и все вот эти бедные матсы бедные деньги нет а что ты конечно а, ну да, тут базы, да, да, хотят построить. Но дело в том, что хотят там занять, а тут ушел. Да, да, это Как? Все, друзья, все мы забрались, мы, сброс, мы Макс, Лиск мы проиграем. Все точки захватили. Так, народ, собирайте команду, мне не спать его. Ты вообще бомж. Я бомж отстань Это мои бомж. Респектоз, Макс, риск. Строй базу. Вот строю. Так, что-то не понимаю. Да, блин, у меня с Только пожалуйста, делайте так, что враг ничего. Нет, нет, фаербол, убрить фарбола. Нет, нет, нет. Не, не надо их убивать. Нау. На. Да, блин. Блин, Я Даже не успел. Я бы успел, но это же он не ну, компьютере, он... он успел, конечно. А, сука войск, ну, друзья, скорее, сегодня по куче бас построить, даже логично. уже бас bon -то. А кто-то хотел, оказывается, и приобрели. Да, можно к тебе там ресурсы взять. А ну-ка, несите мне ну давайте сделаем все я сдаюсь-сдаюсь-сдаюсь-хватит я победил, чувак А, да, только победил не понимаю, ну как? почему хоть и не занимались? у ну, него даже скин есть почему у меня там скин они? какой-то лео вообще. так смотрите с я там посмотрим. Она на базу. уже. Ну точно. Не, ну я могу там воина бессмертная. Не вижу, что я буду. Не, ну давайте потом. Так, макс рискать. Вот, сдавался, я не хочу. Реально совточили. потихонечку не все все выстроили на меня реально я ничего не могу сделать еще лучше о дерево ширится это не мать снова о, классно Давай, давайте сдаваться ага, но ну, надо видео смотреть на ремонт чувак это не тот чувак вот он что ли да, он макс так он кучка сам строит колду я вообще не изучал Вообще вот вообще дар не видел не видел хм, нет макс риск не сдается. Мне нужны ролик заснять очень классно. На получаю а кто это не такие? А, это солиденецы а я хочу Halloween а, даже нельзя, потому что у меня уже нет рабочих. Я не вообще не смогут огнать. Итак, где мы должны узнать? Как мне это сделать? Подождите, толку? Так, с кистиком. А, минерал. Если минерал, то это логичная тактика. А башня. Угу. Так, я перемотаю. Так, я могу быть из базы. Чего бы но я еще не изучаю карты ролик уже подходит к концу ну если можно включить ролики мы запишем и uh, если я этой карте будем валяться сова, а я не заметил почему ты сюда пошел а здесь не кто там будет они кубераки там строили базу я бы их выиграл но я не знаю как на наши бойцы мы ну, не видел, деле нет, нет, нет, есть там копирует мне перед мои колоды другие колоды на мальчишки там еще какой-то зелье от морг, по Да, чем занимался 4 ладно ладно так блин копия меня скажите мне что передачи так это же не такого, кого беру я смотрите о как красиво начал у Почему, скажите мне? Потому что они расширяются, они ему появились. Ну да, сначала теперь понятно, стало? Так, я хочу понять вокруг. А то она как-то да, да, ну зачем его брать? О, во, о, около вас. Вс ⁇ думаю, что заточено. Да? А, если играет 3 на 3, то нужно все другое убирать. Что выбирать делать ее? Не знаю. Занести типа, башню или не нужна башня? Скорость да уже и так можно мон. Орка, Дима. Давай еще попробуем, если хочешь. А, полнул 0, Так, я вот, вот, вот, вот, вот, вот, Не вот, вот, не вот, вот, вот, вот, 0 кубков. Так, а я даже не встрел вот, нестабильность чем-то так, а... так он прям сейчас начал 55 секунд назад и не сразу ничья ладно это бах такой так вот тут есть два кубка чем дело 12, 12, 12. А, все унизили где макс риск ага. Кури но ну, вот кука 6 плавал слушать до на четвертую 120 а почему я близкий а не 13 Блин на сложный карты не просто реально сложные карты вот как видеть не них реально сложный карт Офигеть реально сложные кеймон и просто такие технологии, что я даже не брал, не беру. По-моему, если взять кузнеца, ну можно их тоже взять. Да, Там вот что-то не получится. Что-то с ним получится, это вот такие, наверное. У них есть летающий Так, один есть. Даже много. Ну а кого-то, может быть, нет. А, ну есть, есть, в принципе хотел взять дракончика как хочу тебя взять ну два еще одну а как там ее призвать без больше нельзя окей тогда вот так вот Ах. я не знаю кого-то играть режим обучения тренировка вот так вот Что такое И раз друзья а, вот так не так нажимал не знаю моя нет никого Но плохая была катка давайте сейчас его разбавим с нашей катки квесты квесты ну блин что тут изменено? квесты вот призыв целительность три штучки еще использовать при Предкность. Что такое придкость? золото. Построить электробашню. Открыть значок за медали. Предкость. Предкость. Что они, блин, блин, придумали? Приткость. где? я от завеса у вас предкость у него кромах редкокость шахотов так да кто у вас предкость Блин, на ну такие разработчики помогают предкость используйте предкость ага. скорость они а пред ну ладно похоже а, вот так делаем М -м. здесь предкости там вот, вот светильник электробашни это же золото и выясни чё почему-то а, 3 на 3 битва ну, почему 3 на 3? мне что нужно тогда что нового клуба третьего открыть новых будет битва но наш квест будет выполнимым, Конечно. Пока что лайк подписку на канал. Продолжаем. больше еще Лучше еще 1528. Чего-то не понимаю. А обратно меня сбросили. <с> Как-то так. Я же тут даже паузы не делал сбросим меня. Так нечестно. Hmm. Ну ладно вот, как-то блин ночью ну, не заметил ничего думать сразу на ч играть yeah. о господи сядь вечером поиграйте -по -по давайте на не, не днем когда все усталые пошли после школы сразу играть да, безумие что -то такое думает а, Пожалуйста, чем чем чем там занимаетесь? Ага. Так, раз присел, два присел, давай, давай, давай. Раз, два. Капец, не жить. Вот что он скажу. Вечно тут нужно что-то подумывать. Я центри. Но ну почему, блин, ну? электробашня ладно да блин а, как же вы держало мы сначала игры они сначала не развиваются а если мы начнем призывать Этих вот демонов летающих кто будет все четко. Что такое? Да, псы, псы, я думаю, что такие путешявы, чел, шобли. Безумная игра. Безумная. Так, Олег башни обязательно. чтоб прям дев. Но вы защитники, защитите наше королевство. Конечно. Все, больше защитников не менее берем. Никаких прав мы не имеем. Мы теперь строим новые этап. Называется... Блин, ну чем штуки стоит? Охраняй здесь. Вот, прям вот так он называется но База плюс нового База плюс еще эти Бас Бесы. Но базы с плюсом Беса. Mm -hmm. Что? Нормально все там? Я пришел по помочь. Что за ниндзя? <laughs> Что за ниндзя? Ладно, на базы. Мало жестко. На. Так, электробашни строить, потому что я не. Я хочу депаться, а не атаковать. Вот тут Красиво пока Так, эти вот менючки для того, чтобы атаковать на всех, кто нам тут жалит. Давай бигом, блин, макс риск. Хм, кстати, может тут базу построить. В принципе, логично. Ну, вот, вот. А я Так, воин. ТРБ не так справится. А почему я 3 там? Да ладно, там и там будут строить. На везде будет. Как дела? Нормально? Пошли проверим. Йоу, пацаны, а там враг. Если чё Я не знал. Так, насчет 3. Блин. Да, блин, сказал насчет 3, они, а блинчик. Там летающие идут и что они делают их что а -а -а. слышь не а, -а, а ну здесь что разрушайте все так друзья во-первых во вторых делаем такую штуку во вторых, во -вторых, во -вторых, во -вторых, во -вторых атаку вот так вот во-третьих делаем такую штуку кучу кучу призываем так вы атакуйте конечно же эй блин А, здесь все враги. А, совали, шо, блин. А. Нас напали. О, такое. А. Ну блин. Я все ресурсы заберу, мне плевать на Все, достали. Куча войска, вот куда нас, так что там? Ну, атакуйте. А это мои, класс. Атакуйте, атакуйте, красавы. Давай, давай, давай, летающие. Да что такое? О, о, о мои, атакуйте. Что там? Побыстром, макс о, сколько не мало, слушайте, реально достаточно. Так, тут построен. Ну это что у квестов там? штук сказали вроде бы. <laughs> я не помню. Ладно, я не знаю. Не, не, не знаю, Чуваки, вы там затащили нам нужно базу построить. Там почему? По прыску. А там не и чем? Получается поэтому вот такие штуки будут пироги. Борт точки меняйте, давайте угу. любуйтесь, меня не кусаюсь. Окей, окей, проверьте тогда. Я не знаю, проверять. Не, на ну, при принципе здесь по логично проверить. Это нас на Эй такой сказал атаковать какой атака дэф я еще даже ресурсы не забрал что прикалывайтесь что такое это бах что такое не спасибо что разрушаете но я хочу тут думать не просто ключ бы класс ладно я понял тоже мой чувак драйзен Такой. дайте подумать все призываем гигантов отлично let's go Тактика сработала я сликал я вас до подписчики дорогим чтобы собрать эту плоду теперь отнимаем да да да такая была тактика потом страна вот такую штуку ага. это мои все красавы что в дело. а что вы не сказали подписчики пошли пошли не знаю враг там о осокувось кстати не все не летающие я воду их разрушил окей? Okay? разрушать буду по макс риск давай не те не время вырубай всех давай давай давай все просто в атаку уйдите. во вода вода вода вода иди сюда мелкий давай давай куда побежал ух ты получишь а всех вырубайте мне все но тут можно Да что это напарник твой? Нет, это я. знаете, мы будем как-то вот так выкручиваться. Окей, я не вроде что вы сюда вот. Мне помочь? На что атакуйте? Я армаду готовил к вам. Да, именно вам гости готовил. О, армада Да, ну что, не нет. Давайте. Не, мы пойдем там погуляемся возможно что встретим Мы, конечно да, блин а да, блин я воню гусь все убивают гуси блин Сейчас эту базу будет скорее все строить обратно ночь ну, а, призыв призывают да, все все все пока пока пока всем просмотр с вами пока пока капец не ну в принципе принц про таковая полная программа полной программа атакует не уже все равно <laughs> Мне лишь было так делать еще тратите маны на все хорошее за все хорошее так ну что можно все ресурсы в принципе забрать как там у нас есть войска ее 150. Я считаю, что нужно копить на ресурсы, а потом уже атаковать. Мы ну, уходим немножко. А потом уже вот так. По призвел. Призыв, призыв. Давайте пора на войну. Ну а, тут, в принципе, можете добыть до конца. Ладно, собачки. Ну все, давайте. Ну что, атакуйте Так уже потихонечку вырубать всех почти. знаете, давайте разрушать их базы пока что потихонечку, пацаны. Раги тут оказывается. Но я знаете, я богатов, готов У меня тут есть одна карточка и три войск больших воинов, а вы пехоты. Вези а, -а, а, там один чувачок, я понял. Тогда на базу идите. Идите вообще сюда. Я вообще их призвать хотел А, спасибо, что пришел шел. Так, ты мне А, спасибо. не это не наша война. Поднимся сюда. Вот. Мы пехота, они летающие. вообще не летающие. А то есть и ресурсы. И мы мы упали на карту, захватили сейчас. Класс. Так, если там будет брак, то я, конечно, уничтожу. Если нет, а пойду сделаю его распивать Я ресурсы. но Понятунка. Ага. Рубать все. не за... зачем? Ну хай будет. Потому что мне скучно? Рубать все, давай. Прыжок, прыжок, прыжок, прыжок. Вот так нужно. А, Три минутный ролик? Офигеть! Ты не вообще нормальный какой-то стал. Так, мы все разрушать, чтобы дать шанса врагу или заходить, и заходить в левую точку от нас. Класс. Ага. Сколько бас, слушайте. Ага. Писал, не классно. Тут что-то хоть есть. Оставалось. Давай, хоть это вроде. Она даже такой быстрый, ты не понимаешь, как играть. Давай. Нажимай, а хоть на все, все разрушай. Давай. Так, это Орда. Берегись! Это же тебя разрушат. Так, давай, я отвлекаю на себя этих вот, хай убивать меня, Все, проиграли. Вот как нужно играть. Думайте, не сразу, да? Как по мне. На. На, еще просто. Тем более мне смогут столько воинов, капец. Так что мне жалко потратить даже и воины. Не, пошлите в руки. Они берут экономику. Мы разрушать. Разрушать. И прыгать, конечно, будем. На них а я думаю, мы прыгать тоже будем. Вот, Во танцульки Порбон кинул. Ну, ладно. Прыгаем. Разрушаем. Давайте нам разрушить. Паша, стоят сбор точки, меняй на центр все тут еще а, а, а, а, а там кстати есть вражеский так враги могут быть здесь вообще где враги то я не знаю ну, надо уснуть где... Тогда на процентов они там, да, да, так видно их там. Пошли по-быстрому, кстати, мы передаем. Мы первые бегом. Бор меняем. центр бегом. Мы первый будем. На блин. сколько воинов напка без, да? А, а, а. Вот. Что призвать там? Центринница. Все, кубос выполнил все вот, четко. Пособираем, хоть что-то порадуется. Так, у нас получается 900. Скруты Через 10 не то я думаю, успеем. Нормально. Так. 120 баллов. Ну блин использовать из 5000 золота слушайте я и могу использовать на что угодно да на что угодно. Сколько там а перед концом данного ролика прошу вас лайка воспадают еще мне не там потратить нужно там. а за медали о о май гад класс так и еще будет пицца сночек будет нас за золотой окей использовать золотом 5000 а на что именно я конкретно не понял не ну есть монеты кстати могу что-то купить 16 тысяч монет ага. не ну принципе ну что-то нужно прокачивать или написано взять моя пострыта так вы про потрать монеты да да лавку что там еще но ну, просто еще есть билетика там 122 билета спасибо разработчикам за это теперь можно чего он затворить тратить монеты не прокачивать а тратить монеты здесь да скажите а кто будет собирать да ладно вам нужно победа вообще губки мы лишь бы чтобы прокачаться больше новых персонажей крыланок там хочу давай по да ладно вот нельзя то зачем они нельзя принципа можно итак друзья новый сначала прям перед концом ролика золотой п.м. необычный и так вау вау вау и еще не везет на этих миллионечку бессов покачаем а 16 я буду собирать объекты а все эти просмирс вам вами макс риск мы хотели с ним сыграть не получилось посмотрите не посмотрим чем он там занимается вдруг он читал легендарный занимается ага не как предлагает головать уж чем так и кто выиграл а. 17 там вообще не присвоит дунит вот, вот ошибочка он вот, стрял нашу роль, все. второе место блин ну ч ж такое как там хоть лидеры там заметники участники это такие сверки а, ну, я тоже в принципе кстати я помню что я хотя кое что постри потом посмотри, посмотрим 45 45 а слабаки как я понял так, ну в принципе тут у нас есть один участник. Ха -ха -ха. Так, я хотел вот так узнать. Очки клана. Потом трофей клана. Итак, очки клана 1807 Седьмое место. Блин, ну как так? трофея 6 местом. Наверное, наш клан вообще какой-то такой себе. Но ну, в принципе видно, что у кого-то 45. Так, так, я, я, сколько там я? 120. Какое я место занимаю? Просто если отделить меня от данной группы. Я реально 120? Я что, не помогаю в чем-то? 120, реально 120 я собрала. Сейчас мы будем считать. Минус ага. 120. В принципе... 1800... не так хорошо, хорошо занимает. 120. Ха, ха, ха. это потихонечку. Ух ты, такое. не люди 120. 60. Капец, блин, 120 у меня баллов. Тихо-тихо-тихо переборщил. Я занимаю 49 место. Реально, 50-е. Я пол, я пол. Да капец, я могу пол клана брать. 50 место. 101 читать 50 место. Офигеть. А ну еще раз. 120 баллов. Один человек. 50-е. Ну, сарди, это мы не считаем, вот так на рассчитаем. Потому что тут мне А тут сразу. Низ, низ. А тут такой. Вот. стабильный чувак 120. 50 человек. Я против 50 человек. А что если все взяты? Ну, Манксрис, давай. 45 плюс 45, 8, Получается, я 100 игроков могу. 90 плюс еще 60. 20. Я могу соток победить. Стоп, игроков победить. Но если читать конкретно, то это с чем-то. Пока мне 100 игроков могу победить. Класс. А кланок... Пол клана, блин, 50 мест занимать. Капец, блин, классная и была А всем придется просмотр С вами Макс рис Всем удачи и пока.